Родушка роняет колод золотой, а росток питается корнями. Так же подрастает мой сынок родной, себе на радость и на радость маме. Мам, что ты плачешь? Да так ничего, то попал в глаз цариночка. нет у меня дороже никого, Чем ты, сынок, моя кровинушка получишь в жизни не один урок. Много бы счастливец увидеть. Только упаси тебя Господь Бог, женщины и матери обидеть. Мама, ты гласишь? Да так, ничего. Кто бы в Нет у меня дороже никого, чем ты, сынок. Моя Ралинушка. Непростая девичья моя судьба. Злые языки молчать не станут, только обещать и ночью, никогда ты не дашь в обиду свою маму. Мама, ты плачешь? Ну так ничего, то по-моему вас стариночка. Нет у меня дороже никого, чем ты, сынок, моя кавинушка. Но не лег сидеть мне около огня и расстать. никогда не забудешь мамины ты руки. Мам, ты плачешь? Да-да, ничего. Попал в глаз Сариночка. Нет у меня дороже никого, чем ты, сынок, моя родинушка.